Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. анализ рынка на сегодня, 1 августа 2022 года. Сегодня мы традиционно с вами разберем главную криптовалюту, посмотрим на индексные и индикаторные показатели. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментарием. Обязательно подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Здесь, на главной страничке YouTube канала, есть ссылочки на все наши социальные ресурсы, в том числе на страничку TradingView, где выходят обзоры по главной криптовалюте и отдельным альтам в также на сообществе ВКонтакте и на официальный сайт indexray.online Здесь вам представлено обучение по моей главной стратегии, которую я использую постоянно В видеоформате материалов длительностью 5 часов Здесь заложено как стратегия, также все, что необходимо новичку, чтобы начать торговать на криптовалютном рынке С нуля до первых положительных трейдов Здесь также есть все необходимые материалы, которые вам потребуются Калькулятор риск money менеджмента и доступ в приват-чат, где всегда можно будет задать любые вопросы мне по обучению ну а мы с вами давайте начнем. Индикатор страха и жадности нам показывает отметочку 33. На рынке по-прежнему продолжается страх. Тепловая карта криптовалют находится в красной зоне и индикаторы по главной криптовалюте показывают зону покупок. Индекс альт-сезона у нас впервые за достаточно длительное время перешел в средние значения и показывает отметку 51. Альты чуть-чуть... Прибавляют сейчас в доминации. Также стоит обратить внимание, что у нас за последние 24 часа соотношение коротких и длинных позиций на стороне медведей 50,84%. Что касается ликвидации, также за последние сутки у нас было ликвидировано порядка 71 тысячи трейдеров на общую сумму 159 миллионов долларов и потери несут, конечно же, сейчас лонговые позиции. Сразу хотел обратить ваше внимание на мультипликатор пуйла, мы периодически его рассматриваем. Этот мультипликатор учитывает добычу внутри сети. Фактически это мультипликатор майнеров и делит ее на 365 дневную среднюю скользящую. Также обратите внимание, что мультипликатор относится к числу мультипликаторов, которые показывают циклы рынка. То есть достижение зоны эйфории, а также достижение окончательного страха и капитуляции. Обратите внимание, как этот мультипликатор действовал ранее. То есть при уходе в зону капитуляции, например, в 2012 году, был отскок в январе 2012 года, потом уходили еще раз на капитуляцию. Период 15 -го года мы в январе 15 -го года ушли на капитуляцию, потом начался рост и потом снова вернулись на капитуляцию. То же самое на 18 году ушли на капитуляцию, начался рост и снова вернулись в эту же зону. То же самое было и на коронадампе. вышли и снова вернулись. И сейчас мы с вами ушли на капитуляцию, вышли и я предполагаю, что через какое-то время может быть даже так же, как в 2012 году, с хорошим ростом, после чего будет падение. Я придерживаюсь по-прежнему этого же сценария. Давайте с вами посмотрим, как это выглядело на графике биткоина. Обратите внимание, если мы посмотрим с вами вот на... 2015 год, это выглядело попыткой выхода, потом провал и уход на капитуляцию. То же самое можно сказать и о 2012 годе. Посмотрите, январь 2012 -го года вышли, после чего провалились вниз. Сейчас картина у нас примерно плюс-минус выглядит очень похоже. То есть сейчас большинство фундаментальных показателей я уже неоднократно об этом говорил, выглядит как уже капитуляция рынка, либо начало самого дна, которое формируется на протяжении определенного периода времени, то есть происходит созревание монет в новых руках. Если мы посмотрим на недельный таймфрейм, то Cypher нам показывает глобальную перепроданность, показывает хорошую точку входа, более того, она отрабатывает и сейчас, но при всем при этом обратите внимание, как выглядит стахастический RSI. Это ведь не просто так, это один из ключевых индикаторов, которые находятся в этом индикаторе, среди списка осцилляторов-индикаторов, которые входят в индикатор рыночного шифра. Он находится сейчас в перегретости и в красной зоне. Да, классический RSI находится в перепроданности, но стахастический показывает перегретость, все еще подсвечивая кривую красным цветом. Обратите внимание, это означает, что в целом у нас с точки зрения даже цены средневзвешенной объемом, это желтая волна Vivap, мы все еще каким-то образом пытаемся как-то загнуться. То есть не сразу снизу уйти вверх, хотя уже завернули гребень волны, а мы все еще находимся в некой неопределенности. То есть у нас не хватает импульса для того, чтобы вырваться, пробиться через зону 25 с половиной, 26 с половиной. Я уже неоднократно об этом говорил. Мы, да, попали в зону 25, дошли максимально до отметки об Обратите внимание 24 676 это зона 25 я говорил что мы придем на этот уровень но я ожидаю что мы придем выше мы даже можем закрепиться выше этого уровня здесь нет глобальных объемов следующий объем они находятся на 29 начиная от 28 наверное О, да от зоны 28 и двигаются до 31 вот я взял бы такой широкий диапазон соответственно мы куда-то в зону 28 прийти сможем вопрос сможем ли мы прорваться вот например американские индексы в пятницу закрылись в целом в положительно зоне. Уже на этой неделе будем ожидать статистику по рынку труда. На следующей неделе мы получим данные по инфляции и что немало важно, сейчас не очень хорошая, сегодня буквально вышла статистика по деловой активности в китайском сегменте. Обратите внимание, индекс деловой активности PMI за июль показал отрицательные значения и также индекс деловой активности в производственном секторе тоже показал отрицательные значения. То есть китайская экономика сейчас затормаживается, это видимо связано с данными по ковиду, но также хочу обратить ваше внимание, что есть если мы посмотрим сейчас на календарь экспираций на фондовом рынке то у нас основное квартальное закрытие будет происходить в сентябре где-то примерно с 14 по 16 сентября 2022 года 14 -го начнутся квартальные опционы дальше у нас пойдут фьючерсы депозитарные расписки в том числе и значит на инвестиционные по и s&p 500 все это будет в середине сентября и вот к этому моменту если эти закрытия будут не очень хорошие и это стоит учитывать и обычно как правило экспирации квартальные они вызывают падение либо в преддверии либо уже после выхода этой информации плюс также в сентябре будет выходить и данные по инфляции должны выйти данные по инфляции за август и если они будут неутешительными то тот самый уход на капитуляцию вполне себе может произойти если мы с вами посмотрим на s&p 500 сейчас на график 500 на фондовом рынке то мы сейчас конечно же отскакиваем обратите внимание у нас идет движение от зеленого облака индикатора AI Signal сигнал снизу вверх мы сейчас в верхней границы канала вот они линии красная, зеленое и белая, и пытаемся прорваться, да, у нас какое-то коррекционное снижение может быть, потому что если мы посмотрим на Бумпро, мы видим, что показатели и rsi в перегретости, кривая по Бумпро тоже в перегретости, здесь все находится в верхних значениях, поэтому коррекция какая-то потребуется, тем более мы у верхней границы канала. Но дальше мы сможем с вами прорваться и в том числе до сентября и уход вот сюда. Индикатор, кстати, нам хорошо подписывает уровень где-то в районе 4,5-4,600. Вполне себе вероятный сценарий, если мы закрепимся выше 430, вернее выше 4200. Вот сейчас 430. мы выше 4200 то попытка ухода 4400 4600 у нас остается вероятнее но сил прорваться дальше на мой взгляд у нас вряд ли хватит я об этом также неоднократно говорил в том числе и на стримах почему потому что у нас сейчас достаточно серьезное будет снижение в потребительской способности инфляцию погасить нам не удается пока еще более того последнее выступление главы фРС нам говорит о том что будет очень серьезное изъятие ликвидности с рынков и если это будет происходить естественно у нас рынки расти не могут. Без накачки со стороны Федеральной резервной системы по S&P 500 у нас не получится. Поэтому, если мы посмотрим глобально на весь график, то мы с вами увидим, что да, мы можем еще какое-то время вот здесь порасти, но удастся ли нам уйти на недельном таймфрейме выше средних значений, я очень сильно сомневаюсь. Причем, обратите внимание, здесь средние значения, индикатор AI Signal показывает как раз-таки на 4600. Поэтому приход куда-то сюда после некой консолидации сейчас в боковике вполне себе вероятен, но сможем ли мы переписать All Time High сейчас, перед квартальными экспирациями, а также данными по инфляции. И еще надо обязательно помнить о том, что у нас в сентябре будет заседание по ключевой ставке Федеральной резервной системы. И как оно будет выглядеть, будет зависеть от тех самых показателей, которые у нас выйдут по уровням инфляции. А эти данные, я думаю, что не будут у нас очень хорошими, по крайней мере, до сентябрьского заседания. Ну и если мы смотрим сейчас на короткие часы, давайте посмотрим еще раз дневку. Мы увидим, что мы сейчас корректируемся. У нас индикаторы показывают снижение. Скорее всего мы какое-то время должны будем консолидироваться вот здесь, после чего у нас, скорее всего, будет попытка прорыва сюда. В целом это связано с тем, что у нас загибается красный денежный поток на индикаторе Cypher и после того, как волна моментума скорректируется и если скорректируется вот в такой триггер, то у нас отрисуется классическая стратегия торговли по этому индикатору и вероятнее всего мы все-таки попытаемся уйти в зону 25-26 о которой я неоднократно говорил. Но в принципе мой прогноз на уход в 25 уже состоялся, но я думаю, что мы уйдем выше. Но также стоит обратить внимание, что что здесь отсутствуют какие-либо объемы а раз отсутствуют объемы значит это уровень ну скажем так некий псевдо зона в большей степени вероятно это тоже стоит обязательно учитывать и если мы посмотрим сейчас с вами еще раз на график обратим внимание также что нам показывают индикатор посмотрите то есть если сейчас говорить даже о трендовых то верхняя граница трендовой посмотрите где находится индикатор нам четко это подсвечивает тима и reversal. Обратите внимание 26 600 примерно уровень вот 26 600 26 500 Приход вот сюда вполне себе вероятен И чуть выше зона 28, также индикатор ее подсвечивает, в эту зону с 26,5 до 28 мы можем прийти в случае, если нам удастся прорваться все-таки 25,5-26,5 и закрепиться выше. Если же нет, то мы начнем возвращаться к предыдущему all-time high в зону 20 тысяч, где основной интерес у большинства институциональных, а также простых инвесторов до сегодняшнего дня по-прежнему наблюдается. Если мы посмотрим на 6-часовой таймфрейм, а также... Я хочу посмотреть, что у нас показывает канал Боллинджера. На 6 часах канал Боллинджера сужается. У нас сейчас по 6-часовому таймфрейму идет потихонечку завершающаяся динамика. Мы уходим в сетку IMEI Нам показывает slingshot. И посмотрите, сейчас отсюда через какое-то время с сужением канала Боллинджера может быть хороший отскок. Тот самый, которого я ожидаю. Если мы посмотрим на 2-часовой таймфрейм, то 2 часа уже провалились через сетку IMEI Ribbon. Сейчас двигаются вниз и коррекционное какое-то снижение все еще может потребоваться. Но опять-таки, короткие отскоки вот здесь могут спровоцировать сейчас и более глубокий уход прежде чем мы двинемся дальше. То есть у нас сейчас консолидация примерно происходит на отметке, если я сейчас посмотрю, опять-таки 6-часовой таймфрейм, включу индикатор секвентал, чтобы мне было видно на классическом наборе можно было бы определить уровни поддержки и сопротивления. И также экспоненциальный средний скользящий. Посмотрите, мы лежим сейчас на 100-дневной экспоненциальной средней скользящей. Это красный мувинг 23-100 с небольшим. Как раз-таки у нас происходит консолидация. Индикатор SR Market Cypher показывает нижнюю границу этой консолидации на отметке 22-956. И уже чуть ниже у нас 22-831, дальше сотая на отметке 22-375. Поэтому при более глубокой такой понижающейся динамике по секвенталу мы можем сделать вот так прежде чем будет какое-то движение вверх но я думаю что позитива буду стараться сейчас немножко нагнать также обратите внимание нам необходимо дождаться пока отрисуется здесь какой-то триггер и также стоит учитывать что мы уходим в красную зону поэтому движение вниз в большей степени вероятно перед отскоком чем движение вверх если красная зона будет дальше отрисовываться ее здесь на индикаторе начала этой зоны очень хорошо видно то мы скорее всего уйдем чуть чуть ниже прежде чем будем пытаться отскочить, но то, что нам дадут какое-то время порасти, я думаю, это с большей степенью вероятно, потому что ближе к экспирациям, скорее всего, нас будут гнать на какие-то нижайшие уровни и, возможно, даже на капитуляцию. Это стоит тоже обязательно учитывать. То есть в ближайшее время, август, обычно такой месяц стагнации и каких-то потрясений, нужно следить сейчас и быть очень внимательным в своих стратегиях и в принятии торговых решений, потому что к началу года как раз-таки закрытию квартала будет происходить очень много важных событий, и эти события могут впрямую повлиять на наш криптовалютный рынок, поскольку мы относимся к высокорисковым активам, и наши активы в первую очередь больше всего, сильнее всего реагируют на любые потрясения, в том числе и также и на какие-то положительные новости, на какой-то положительный фон извне. Причем обратите внимание, на дневном таймфрейме Cypher DBSI показывает все еще активность лонговую, то есть на сегодняшний день быки на дневном таймфрейме все еще проявляют активность к росту. Также Cypher подрисовывает зеленую точку входа, я имею в виду DBSI, показывая, что мы еще растем. При этом у нас первая свеча по индикатору Хайконеши уже красного цвета и при этом индикатор Cypher A нам тоже подрисовывает красный бриллиант, намекая на то, что мы пошли на снижение часах мы видим немножко другую картину индикатор cypher dpsi показывает у нас как раз таки активность медведей это та самая одна свеча high Connection на дневном таймфрейме если дневной таймфрейм нам показывает все еще продолжающуюся динамику роста и лишь на данный момент происходящую коррекционную такую динамику да динамику снижения на коррекцию то если мы посмотрим на 6 часах то у нас полноценное сейчас идет снижение Седьмая свеча high Connection, индикатор market Cipher и подрисовывает нам нисходящую динамику обозначение продолжение нисходящего тренда крестом также показывает и индикатор секвентал и другие индикаторы в том числе нам подрисовывают нисходящую тенденцию в том числе и VMC, cypher -B, индикатор который установлен на данной платформе нам тоже показывает нисходящую динамику как я уже сказал попытки отрисовать некую триггерную волну на импульсе Ну на этом на все всем спасибо кто досмотрел это видео до конца всем хорошей недели с вами был гоша канал индекс рейд и до новых встреч